Привет, меня зовут Владимир Еремин, я по-прежнему ведущий из города Екатеринбург И сегодня у нас на обзоре банкетная площадка в отеле Палерояль. Рояль Пойдемте смотреть Изучая фотоплощадки на сайте, все довольно-таки неплохо Но одно дело это сайт и совсем другое посмотреть вживую, чем мы с вами и займемся Максимальная вместимость 50 гостей, что подойдет для небольшой свадьбы. На фото были телевизоры. В реальности же есть проектор и экран, которые не совсем вписываются в современные реалии. Достаточно странное решение с оформлением потолков. Есть ощущение, что их сделали в начале 2000-х. Еще более странно выглядит дискошар, шар который совершенно неуместен. Стойка для диджея. Ее тоже не было на фотографиях Она избита жизнью, а руководству площадки, видимо, плевать Пол выглядит не лучше, чем стойка для диджея Трещины в плитке и какие-то пятна ржавчины Вид, мягко говоря, удручающий Теперь поговорим о ценах Рояль депозит для закрытия ресторана 60 тысяч рублей Можно со своим алкоголем есть пробковый сбор 300 рублей с человека Чтобы провести фуршет, на веранде нужно заплатить еще 30 тысяч рублей Кухня по меню ресторана но ну, а теперь минусы площадки. Делают кальяны прямо за барной стойкой. Угли разжигают там же и запах на весь ресторан. Причем кальяны делали не для гостей на мероприятии, а для посетителей отеля. А еще есть замечательная дверь как из вестерна. Послушайте. Каждое поздравление происходило так. Официантам наплевать на гостей и придержать дверь это выше их сил. Пусть стучит. Со стопроцентной уверенностью заявляю, что если вы рассматриваете данную площадку, то не нужно. Есть более приятные и адекватные пространства в Екатеринбурге.